Положи сюда еще резиновые сапоги. Стой. Мы выезжаем, мы выезжаем. Всем привет, это снова я, Любомир Борода. И наконец-то настал этот день. Мы валим в Карпаты. Такой у нас Карпатian Антур 2018. А где мы будем, пока не буду говорить, но постараемся показать вам много всяких разных интересных мест. Едем мы с друзьями в несколько машин, с детьми. Вот. Все, что будет происходить с нами в дороге прикольного, я вам покажу. Всякую шляпу показывать не буду. Вот. Хотели мы ехать на своей машине, но в самый последний момент нам ее немножечко подразбили, поэтому она в ремонте, и едем мы. Немножко раздельно, поэтому а в машине, в которой еду я, в мою семью вы не увидите. Но ничего страшного, там будут другие интересные люди. Прием, прием. Куда едешь? Как слышно, прием, как слышно. Расстояние где-то около километра. Ехали мы в Винницу и здесь остановимся на ночлег, сейчас пойдем покушаем, выпьем что-нибудь, переночуем. А вон Гера идет. Вот. Гера дружище. Сейчас мы с ним тоже повстречаемся. О! Здравствуйте! А, привет. Привет. Привет. привет, я Гера, которая обеспечивала весь город водой когда-то в довоенное время. Во время войны ее раскрячили и она перестала работать, но со временем в нее остановили. Ну сейчас она просто служит символом нашего города и музеем. А музей? Вот. А к Пирогову, я надеюсь, мы однажды все-таки попадем. Мы специально приедем, просто чтобы вот уже здесь потусить на пару деньков. Да, тогда, ну... да. Прошлые две да, поездки все мы все ходили все, в заведение да. библиотека, сейчас встретили Геру и тоже пошли, не изменяя своим традициям, можно так сказать, в это заведение, покушать. За а Что ты видосы снимаешь? За, CrossFit, за Валера, я не хотел. Наше утро в винице вчера мы так погуляли допоздна. Снимать толком ничего не стало, потому что там это было то одно заведение, то второе. Потусили с Герычем, пообщались. Вот Сейчас покушаем и валим уже в Карпаты. Предстоит дорога еще на протяжении там 7 или 8 часов. Если побудиваю что-то интересное, должны быть залезчики. Я вам их покажу. Правда, в прошлый раз показывал, но покажу еще раз. Ну и, собственно, пока все. Двинется классно, уютно и красиво. Всем привет, меня зовут Любомир Борода, и я видеоблогер. видеоблогер. Слетел своих фанатов. Чувак, это не фанат. Передавайте привет подписчикам. Маме. едем году я вам подробно показывал а кто не смотрел вот здесь вот ссылочка на прошлогодний влог в этом городе подробно вот вот ссылочка вот. а мы едем дальше белочка э, пропускает караван я замыкающий. топографический кретинизм края и троял, а здесь гладкие. Это очень ценный экземпляр для нашего музея. Кстати, тоже ценные яблоки. Таких яблок, в принципе, вы нигде не найдете, только у этих Самое главное, бесплатно. Жрать невозможно, Яблоки, как гранит. Камень, покажи еще раз. Как гранит, гранитные яблоки. Да. Вкусно? Очень. Возьмем в музей. Приехали в город, который славится своими борщами, называется Борщев. И хотим поесть борща. А вот куча вот этих вот построек каких-то, да, вот мы нашли. Забава называется, Забава борщивская. И не можем никого найти. Но я думаю, сейчас мы найдем, нам очень надо покушать борща. Никого нет, борща нет. <смех> <смех> Немножко заблудились, но все-таки нашли, нашли. В прошлом году здесь были. Всем привет, меня зовут Любомир Борода, и это мой канал. На своем канале я рассказываю обо всем. Вот, вот он, давай, Фортис, потому что ты сильный. Я снимаю, и я видеоблогер из Николаева начинающий, Мы снимаем сейчас про Залещики, кстати. Да, вот встретил видеоблогера из Николаева начинающего да. и снимаем про Залещики. Про залещики. Все залещики, видеоблогеры... Осколки солнечного дня. А, да. Все видеоблогеры из Залещика. Николаева едут в Залещики. Любимые обнимают Знакомятся меня. друг с другом. А. Вот еще один видеоблогер. А, я. Сенатор. Сейчас начнем снимать. Я вам больше скажу, ну, что так, все река... видеоблогеры начинающие, даже те, которые в Нью-Йорке, Сан-Франциско известные, просто... в Лос-Анджелесе, они делал, все я... начинали свои блоги с за да. Красивый вид, река, есть о чем сказать, даже если ты немногословен, тут в принципе Можно возможно... ничего и говорить не надо, Но главное просто, просто вот показать это. и все, все и просто... ты уже самый просто модный, например, видеоблогер. Видео Можно с слова обосрались возле Да. показывая все эти бутики, бутики, короче говоря. Вот встретил видеоблогера в моей футболке. Делаю панорамный снимок. Панорама. В прошлом году мало были мы здесь, и в этом году тоже уже торопимся на базу. Поэтому по-быстренькому тяпнуть шампанского и ехать дальше. Приехали мы в лагерь, поселились. Народа нас, правда, много. А вчера был кипиш, не могли понять, кто куда селится, как, что, везде. Домики деревянные, поскрипывают, конечно. А не все гладко, там с водичкой иногда проблемы не всегда доходят. Но в целом а, это все компенсируется природой, вот этими красивыми видами, а, прикольным бассейном, а, чистым свежим воздухом. Очень кайфово. Сегодня денек проведем здесь, вечером состоится презентация нашего фильма про каратэ-клуб «Фортес». Вот. А в следующие дни уже начнем гулять по окрестностям. базе мы третий день. Вот. Стараюсь просыпаться рано, делать какой-то комплекс упражнений, чтобы после операции, которые мне сделали не так давно, поскорее восстановиться, прийти в норму и чувствовать себя как можно нормально, как можно лучше. Вот. Просыпаюсь я всегда рано. Вот. И решил, пока я в лагере, тоже не упускать возможности тренироваться, вставать. В шесть выходить уже на тренировку. Тут классный воздух. Хорошая атмосфера. Мне очень нравится. На часах почти 7. Утреннюю зарядочку провели. Сейчас пойдем встанить. Сделаем кружок вокруг по местности. Покажу вам по такой тут горы, красивые виды. Пройдемся. Посмотри на меня. встретили. Ты какая? <сех> как тебя зовут? Ты Чупакабра? Посмотри на ну-ка. Ой, да как. Ой, ты носик Чупа. Ну-ка, посмотри меня. А ну, посмотри меня. А ну, посмотри меня. Очень круто гулять вот так вот по утрам. Такой туман, классные виды, вообще офигенно. Еще очень люблю нашу базу за бассейн. Какое бы ни было прохладное утро. А после зарядки, после пробежек, прогулок нырнуть в бассейн вообще кайф просто.